Здорово. недавно я писал на своем канале, а также в ТГ, то что я немножечко устал, у меня наступил тильт, из-за этого мне не получалось сделать ни один ролик, ни сделать стрим, ну просто не было настроения. Так вот, тильт никуда не ушел, но у меня появился материал, не нарезать, который не выпустить на канал, я не могу себе позволить. Это очень классная штука, возможно, это будут ситуации спорные, возможно, я буду где-то неправ, но мне кажется, там все и так очевидно. Это все те же будни администратора, но я все чаще и чаще захожу на РП профессии, чтобы там искать нарушителей и потом оперативно их наказывать. В этом ролике будут наказаны все от мало до велика. Обычные игроки, быдло, свиноты, долбоебы, а также наборный администратор, который решил себя разжайлить. Меньше слов, больше дела. IP группа сервера, а также промокод на мухусранск.рп вы найдете в описании. Что за съемка такая лицом к стенке без быстро. быстро лицом к стенке закомчался так быстро Переходить серьезно я вообще-то тут работаю можно говорить мы сели вас я же говорю я тут работаю как бы завязываю с ним РП диалог в ходе которого можно будет перейти к слэш ми или же слэш ролл в моей голове это выглядело примерно так что он у меня спрашивает где я работаю и начинаю ему объяснять нормально то что я например ловлю и фиксирую на камеру тех кто нарушает ПДД потом я кидаю ролл даю удостоверение через ми кидая ролл на то что удостоверение действительно и он меня может быть отпускает если ролл играет в мою сторону да я хочу избежать тюрьмы да это нормально но ненормально было бы если бы я просто от него побежал сломя голову или же начал отстреливаться от человека который которая наставил на меня оружие, я его наоборот подтягиваю к РП-процессу, который он игнорирует, а это является нарушением правила игнор РП. Ну да, представьте себе, РП-диалог имеет свойство все-таки перетекать в какие-либо РП-команды: слэш ми, слэш ду, слэш ролл и так далее. У меня приказ. Что это блять было? 38 игнор РП. Я с ним, сука, РП-диалог веду, он меня берет, блядь, сажает. Отдыхай. Дебил, блядь. По... Что ты, блядь, не понял? ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха а как мне объясните, как я вообще, ну, из тюрьмы вышел, как я сбежал. Типа, меня ударили палкой, я вылетел нахуй из тюрьмы. Сука. Одна ситуация охуительная, и другой. Можно спросить, а что вы зажалили человека по статье 3.8? Без разбирать... Без ничего вы понимаете то, что вы как бы должны на админ базу ты типа человека. Только через это разбирать. Я пытался завести диалог. Без, разд... без разбирательства на админ базе, за админ профугать, не можете жалить просто так человека. Вы купили донат, правильно? Не, не, не купил. Я можно объясню? Вы, да, давайте. Зайдите в дискорд канал в любой бой. А тут мне не вариант. Не вариант здесь. Я просто. Это, это долгое время не займет. Нет. Это время просто тратить, заходить в дискорд. Вот. Ну, зайдите в дискорд. А что канал, мне нужно было сделать? Узнавать. Что мне нужно было сделать? Сюда тпшнутся на админ базу и разбирать жалобу здесь. Какую жалобу? Разрешить нарушение человеку. Какую жалобу? Вы разобрали без. Вы разобрали сейчас жалобу вне админ базе. Вы нарушили. И я не разбирал никакую жалобу. Вы зажали человека, значит, вы разобрали. Брали жалобу. Какую понимаете? жалобу? Я не разбирал никакую жалобу, не подавал, не принимал. Я увидел нарушение и за это наказал человека. Вот и все. Вы не имеете права прав... жалить без Вы, Понимаете? Вы должны админпроход взять для этого. В этот момент я не играю на дурачка, поскольку этот человек следит за администрацией и, если что, корректирует их работу. В данный момент он этим и занимается. Тут он нашел у меня недочет в работе и как раз мне объясняет, что мне лучше делать в будущем, но, ну, естественно, даст мне там то ли выговор, то ли предупреждение какое-то. Окей, я с этим нисколько не спорю, но что будет дальше, немного меня не устраивает. Он разжаливает того чела, которого я наказал за дело, и потом я все-таки подаю на него жалобу, на того чела, который нарушил игнорирование рп он ее разбирает и говорит то что нарушение не было никакого выявлено он посмотрел его демку и как бы все а что-то объяснять ему смысла как такового нету ну в общем смотрите сами а почему ты его разжали у него же нарушение потому что я его разжалю потому что ты производил все эти действия без админ базы понимаешь Ну у него то нарушение в любом случае есть правило есть. Я тебе еще разговариваю. Вы должны для этого заходить на админ профу и... Я не могу на админ профу зайти, Надо если вот меня заджа это, заарестили, Как я тебя возьму админ профу? Я в тюрьме нахожусь. Он меня можешь... уже не хочет. Сидацер. Почему не хочет? Почему не Но, хочет? Можешь ну, якобы... Я тебя слушаю, я тебя просто объясняю, почему не хочет. Если ты находишь какое-то нарушение, ты берешь РП... Ну я не проход, глухой, не я услышал берешь. только ты зачем ты человека, который нарушил правила, берешь разжаливаешь. Я могу жалобу подать, либо после того, как отсижу срок. Потому что ты. Я возьму опять админ профу и опять забаню его. Из-за то же самое нарушение. да я его обратно разжалю, если теперь я сниму админку, когда. Ты сейчас разговариваешь с заместителем менеджера проекта Я очень рад, только я тебе еще раз говорю, нарушил правила А ты нарушил правила администра Ну я тебе дальше. сказал, я буду дальше делать так, как нужно, а, по правилам понял, Брать профессию разводка, и наказывать и людей конкретно через админзону Все, к чему вот эти раскачки, ты разговариваешь с кем-то, с тем то я не понимаю Я тебе говорю факт, что ты человека, который нарушил правила, взял, спокойно отпустил меня напряг тупо за то, что я не взял какую-то профессию. И сейчас начинаешь напрягать, типа, эти я не хочу слушать. Я говорю, без проблем, если нужно брать профессию админом, я не возражаю нисколько. Только челу обратно верни. Короче говоря... Обратно челу верни наказание, которое заслужил. Зади... Нет, нет, нет, нет... То Ты есть вы, он вы, не нарушил по твоему ничего. Ты должен был сюда, либо админа поставить. Ну, в другого. итоге, что он невиновен выходит, я другой вопрос тебе задаю. Значит, невиновен. Либо не виновен? у тебя должна демонстрация экрана его нарушения. Мы можем его сейчас степнуть? У нас есть такое. Подожди. У нас есть такое правило. Если нет демонстрации экрана, то недостаточно доказательств. А Понимаешь? никто не говорил, что у меня нету чего-либо. Я говорю, я могу его сейчас степнуть, и мы можем с ним разобраться вместе с тобой. Ты не можешь сейчас степнуть, ты в, в рп находишься. Без проблем, я возьму сейчас профессию администратора. Так тебя устроит? Иди. Ты в тот момент проигнорировал наш диалог, когда ты спрашивал, а почему школы, я не да. дома во время камчаса Говорю, я работаю здесь, я думал тебе предоставить якобы ложную лицензию Завязать этот рп диалог через ми, через ролл и все такое Чтобы вышло так, будто я какой-то госслужащий а -а, под прикрытием да, и ты да, меня да, отпустил да. Ну или может даже не отпустил, может ты бы в конце там рол бы выпал в твою сторону Ты это проигнорировал, я тебе за это выдал Есть. игнор рп Посмотри в демку. Я не увидел игнор РП. Я тоже не увидел. Я никакого. Никакого игнор РП не увидел, я Ну, раз не увидел, то не увидел. Я ни к чему не призываю. Я, возможно, тоже могу быть неправ, но окей. Я как бы не мог не показать эту ситуацию. А теперь смотрим дальше. Дубль 3. Так. Здрасте. Вы что делаете? А, постойте. Комендант сейчас уже идет. Больше. <связать> почти 5 минут я думаю здесь отсидеться можно во время. Коммента. не, не нельзя, нельзя давайте к стене да конечно Вот ну причину думаю вы сами понимаете сейчас 1800 появитесь ой какая классная пушечка мне она реально нравится, очень. В одной очень классной игре я им пользовался на постоянке почти. Добрый день, из машины Добрый день, едите. Да, Пассажир зачем? из машины. Бесом к стене. Ездит, пожалуйста. пожалуйста. Я работник. Кто работник? Документы. Я Документы. Работаю. Во время беседы с полицейским он берет, садится в машину и уезжает. На этом скрине прекрасно это видно. Немного позже он появится каким-то сказочным образом позади автомобиля. Я так и не понял каким. ты в машину сейчас идешь мы не закончили стой окей блядь дебилы совсем сука я чё не с ними разговариваю или что блять я не по-русски объясняю сука просто стань документы покажи если ты в маскировке какой-нибудь там гос стоишь я тебя не трону ни... Ни слова, блять, я не скажу Какого хуя? Нет, он вообще хуй забил На то, что я просто его Опрашиваю, прошу встать лицом к себе, Он берет, убегает, садится раз в машину Садится два в машину Сидит она спавнит, долбоеба кусок Я херею, что за дебилы, сука Домой зайдите, пожалуйста, обратно Остановись сюда встань. Ну, ты будешь задержан за то, что не дома во время камчаса. Привет. К стене. К стене. Я сейчас стрелять буду, чел. Раз. Два. Еблан, просто долбоёб, вот, ну, сука, конченый, это, блять, сложно, или, или что, в чем нахуй проблема, была, привет, у тебя нарушена эфир РП, но ну, я забежал за дверь до того, как ты сказал стоять, я не бед куда ты забежал, тебе сказано было, стать лицом к стене, Весь. Маш, Ладно виноват. После сообщения Ладно виноват, я даю ему наказание и немного погодя, он пишет мне в чат о том, то, что я обиженный. Заебись. В чем логика сука у этих дебилов, я не понимаю. Отдыхай. Донецкая опять пришла. Вот тут начинается пиздец. Как видите, я держу оружие на предохранителе и спокойно иду в сторону сцены. Обратите внимание на двух челов, которые стоят возле машины скорой помощи. Они смотрят в мою сторону и видят то, что я не стрелял по машинам. Соответственно, любой их выпад в мою сторону о том, то, что якобы зачем ты стрелял по машинам, просто ложь и пиздешь. А вот тут чел решил методично до меня докопаться. Вы зачем стреляли? Офицеры, стоп, ной? Ну, у вас с головой проблема? Зачем стрелять? Вы понял. только что меня не, стрелили, чуть -чуть. не, не, меня не стреляли. чуть-чуть. Не понял. У вас с тебя... головой проблема? Ты как разговариваешь? Что? Ты так? как разговариваешь? Так вы, вы по мне стреляли? По тебе не стрелял, никто шизоид. Нет. Только что я а стреляю. По тебе не стрелял, лошади. никто шизоит. Ты говоришь, ты меня... как с офицером разговаривают? Только что? Только вот. что Ша. ты Диви. сейчас Диви, подошел а ко, ко мне и начал героин, разговаривать да, в непозволительном героин. тоне. Я тебя спрашиваю, да, ты героин, как да, разговариваешь? Подождите, я подождите. Я да, не это я это буду это. тебе показывать какие да, да, да, подожди, да, да, да. да, да, Подождите, да, подожди, да, Я не буду тебе ничего показывать. Я тебе не буду ничего показывать. Ты подошел, до меня докопался. Хорошо. Хорошо, будете показывать, все без проблем. Без проблем. Сейчас я пойду в прокуратуру и заявлю на вас. Я хочу уволить тебя. Причина — некомпетентность. А -а -а, дебил, блядь, совсем. Он думает, что можно подписать некомпетентность и вот так вот спокойно расхидываться демоутами. Серьезно. Привет. Привет. Я узнать хотел причину а конкретную демоута. Ты мне можешь ее описать? Причина была написана, подожди, причина была написана. Некомпетентность, я, на я вижу, скажу, а в чем она проявляется? <связывается> в том, что ты Был... подбегаешь к да. полицейскому и а... разговариваешь с ним в непозволительном тоне? Предъявляешь ему то, чего он не делал? Непонятно, зачем просишь у него документы? Нет, смотри, смотри, я, я, я честно, честно скажу, я тебе сейчас ничего... Я тебе ничего объяснять не буду. Если у тебя есть вопросы, подавать жалобу, если ты считаешь... В смысле ну, объяснять типа, не Я жалобы, у тебя я интересуюсь. Объясняю, я тебя для этого можешь. взял в админ-зону админ и спрашиваю у тебя, в чем ну, дело? Я... В чем я именно хочу, некомпетентность? Ты просто сейчас берешь меня, вот смотри, ты мне даже не прилетел, не спросил, если у меня РП-процесс. Какой у тебя РП-процесс? Ты такой такой до людей, пошел, ты взял, форсировал, вырвал и все. Он у меня мог быть, ты... У строчать, тебя нет РП процесса Я сам модератор, и мне... И что? Печат, когда кто телепортирует, кто мне по боку кто-то. Модератор, не кто модератор. Я тебе вопрос если... задал. Нормально, объясни причину демоута сейчас. Я, я ее тому, не понимаю. Я... Ну, если ты не понимаешь, я говорил, подай жалобу, тебе все ты, ты не можешь мне сейчас это сказать просто? Зачем мне подавать жалобу? Может, я реально был неправ в чем-то, и я допустил ну, какую-то ошибку? давай. Давай, давай. Ну, ты мне скажи, в чем некомпетентность-то? Давай. Я тебе подал, подал жалобу, я тебя задумал по причине некомпетентности. Ну, в чем некомпетентность-то проявляется? Ну, ты нарушил полицейский протокол. Ну, просто. какой полицейский протокол, ну. ты мне скажи? Каждый полицейский обязан предоставить по просьбе Они на документы. Ты предоставляешь... Я Сказал, покажи свои документы. Ты говоришь, не буду этим ничего, ничего показывать. Вот я тебе понял за некомпетентно. <с000> Серьезно? Ты вот так <с000> вот каждому полицейскому подбегаешь, просишь документы просить? А, нет, ну ты смотри, ты начал до меня докапываться. Смотри, ты начал до меня докапывать. Ровно с этого момента я понял, что имею дело с наглухо отбитым долбоебом, который к тому же еще является модератором. Сначала он попытался перевернуть суть истории, мол это я до него первый докопался, хотя у меня на демке прекрасно видно, что я просто шел по своим делам. Затем он решил сам до меня докопаться, когда я шел и ни с кем не контактировал, то есть я реально просто шел молча и ничего не делал, кроме того как шел. Ну да, он попросил показать документы Но изначально, как он вообще подошел И завязал диалог? Он подходит, начинает Кричать, все ли нормально у меня с головой Я думаю, любой другой на моем месте Просто скажет, типа, иди нахуй отсюда Кому ты вообще сейчас что-то пытаешься предъявить То есть, типа, смотрите ситуацию, ведет себя как свинья Он сперва, начиная вот так вот Диалог, докапывается Он сам до полицейского на ровном месте Видя то, что полицейский ничего не делал А за некомпетентность все-таки улетаю Я с профессии, и где логика Непонятно. Я что у меня в комитете есть типа... Я до тебя не подходят, начал докапываться. Что, не я до тебя начал докапываться. Зачем ну, ты хорошо, переначиваешь? Допустим, потому что, потому что... Смотри, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А, то есть, по мне вы прилили Мне говорит игрок, который рядом со мной стрелял Это вот тот мент И показывает на тебя Так я... по тебе никто не стрелял И начинает говорить, ты что ну и зачем ты по мне стреляешь Это адекватная реакция для человека По которому только что стреляли Ну подойти а к рандомному я... человеку Это нормальная ну, вообще реакция, типа... да? Нет, ты начинаешь... Мы рамсить. Потом ты отказываешься. В смысле растить? Я несколько раз сказал, что это не, сказал, того, что это не я стрелял. Тебе этого было ну, недостаточно. Ну, и ты решил дальше докапывать. Все, ладно. Я мне не интересно. Мне не интересно. Мне не мне не мне не интересно. Я мне мне не интересно. Мне не, мне не, мне не интересно. Мне не мне не мне не интересно. Я мне, мне не интересно. Я, мне, мне не интересно. Мне не мне не мне не интересно. Мне не интересен этот разговор, возвращай. Ты думаешь, ты если три ты раза скажешь всегда, мне неинтересно, пишу, пишу а он от этого жалобу. интересным если станет? Считаешь, если Подожди, я... Ну, пиши жалобу. Я... Жалобу. Пиши, пусть разбирается. Так, добро, добро. О чем жалобу-то писать? Потому То, что, что, я что я ты считаю, демолтишь сейчас меня просто меня. так? Ну, а что ты... А что ты от меня тогда хочешь? Ну, ты говоришь, что я... я считаю, что я тебя задемолтил, все верно. А ты, видимо, считаешь, что я тебя зад... Да, это нарушение Фриде Ты при мне сейчас пытался меня обмануть. Почему я пытался тебя обмануть? Ну, ты историю рассказывал не так, как оно было на самом деле. Пока я тебя не поймал сам на том, что ты неверную инфу говоришь. Хорошо. Говорю, сажай меня. Ну, если ты считаешь, то, что ты п***ав, сажай меня тогда, я не знаю. Или вызывай, и ну, пусть разбирается. Я иду по улице Гражданский. Начинает до меня докапываться, говорить то, что я стрелял по нему. И спрашивать типа, зачем. Я говорю то, что я по тебе не стрелял, и в, при в принципе его я не трогал. Я проходил мимо. Он же начинает э, диалог с того, что типа, у тебя совсем с головой все плохо. Ну, за обычного гопника подходит на офицера и начинает быковать без особой на то причины. Вот, Я у него спрашиваю, как он разговаривает с офицером и почему он себе это позволяет. Он начинает просить у меня документ. Для меня это абсолютно какой-то левый человек, который просто так решил подурковать, докопаться до меня без особой, опять же, на то причины. Зачем мне ему какие-то документы показывать, кто он? В итоге я отказываюсь показывать ему документы по понятным причинам он берет меня увольняет за некомпетентность хотя я его не ударил ни чего-то такого не сделал я. Я его не ставлю лицом к ней. Я просто думал, пусть от, от меня отъебется, грубо говоря, и пойдет по своим делам. Мне он, ну, типа не интересен. Потом я его тэпаю сюда э, в админ зону и у него спрашиваю, в чем была некомпетентность. Я у него с боем выбил объяснение, потому что сначала он вообще не хотел мне ничего нормально объяснять. Говорит, ты либо сейчас подаешь ЖБ, э, и я там объясняю. Тут я тебе объяснять ничего не собираюсь. Потом он все-таки объяснил. После того, как я его в этом объяснении уличил на попытке наебать админ, то, что это я якобы по его версии до него докопался, а не он до меня, он сказал, ладно, хорошо, допустим, я до тебя докопался. Если нарушение касается тебя, то нельзя его разбирать. Ну, я сейчас ситуацию рассказываю. В итоге я ну у я него понял. Но ну я у него в итоге с боем вы, выбиваю нормальную, исходную суть этой ситуации. Он сначала пытался переначить, мол, то я до него докопался, сам подошел к ним потом он все-таки признал, что это он был. Он приебался ко мне. И он сейчас говорит, типа, вот я тебя за некомпетентность э, задумолтил. Мол, ты мне документы не показал, а по законодательству ты должен показывать. По законодательству не пишется, что я якобы должен показывать каждому дебилу, который решил доебаться до мента на службе. Вот что ты. Как администратор, думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, у него 3 d Окей. Дубль, я сейчас... давай, я вернулся. У меня... У меня... Все, у меня я ему объяснил лицо. суть ситуации. Вот администратора, как ты хотел. Окей. Он сказал то, что у тебя фриде а, окей, а меня выслушать Администратор не хочет? А что ты еще хочешь сказать? Я перескал все то, что ты говорил Ну так я, я хочу, я хочу Я хочу Ситуацию администратора, так то, что ты пересказал, Кто знает, может там вообще напридумывал Да Где не, мне незачем врать, меня мама учила не врать. Твой администратор вообще вышел с сервера что ты ему там рассказал? Да, он просто охуело твоего нарушение и решил выйти. Все нормально. Он подтвердил. Почекай логи чата. Uh -huh. Ну так, есть, ты хочешь сказать, что он мне сейчас выдаст наказание без э, меня. То есть он не позвал меня на демку, и сейчас типа наказание какое-то мне На какую я... демку тебя звать, если ты вылетел? Я тут при чем, и он причем. Ты вылетел я пока тебя не было объясняю ситуацию вот ты зашел в этот момент он написал Мы то что, что у тебя он это Но. подтвердил Все. чего ты еще хочешь ты тянешь тупо время вот этим а там еще админ почему-то он вылетел вообще меня это в душе не волнует не нахуй просто блядь, коля я вроде бы не наврал на объяснение Стоять, сука! Стой, ну не стоило, блядь. Не-не-не-не-не-не, это никуда не годится. Давай, выкинь оружие, Это убийство не фрикил, За него дают наказание не администраторы, а полиция. Она как раз-таки задерживает преступника, который совершил убийство, и сажает его в тюрьму. Тем более, это криминальное действие в общественном месте при свидетелях. К тому же, это требование сразу двоих сотрудников полиции, где уже начинает работать правила ФРРП. У одного из них есть оружие в руках, а второй может спокойно его достать. Вместо этого наш, так скажем, главный герой-долбоеб решает нарушить уже несколько правил, а именно Криминал Лабуз, Феррер и Фрикил. Скинь, моя машина. Я Нет, очень рад. Это мое оружие, у меня есть лицо, не Окей, это да, лицом? Лицом, к дереву. Пипил, блин. Лежать, на. Ну. Сука, ладно, он этого чела завалил, который у него машину угоняет. Привет. Да, слушай. У тебя нарушено правило Феррер добрый день. И фрикил. А, у меня правило ФРРП, а ты уверен, да? А ты мне считал 1, 2, 3 убрать оружие. Я тебе в лицо оружие не доставал. Правило, внимательно открой, почитай, дружище. Тебе было сказано убрать оружие. Не не. Какая мне разница, дружище? Окей, хорошо. У меня есть лицензия. И с оружием я стрелял с самого хорошо. начала. Значит. И ты мне не считал 1, 2, 3. Хорошо. Телепортируй ну, старшую администрацию, и мы будем разбираться с тобой, так как с админом. О, Телепорти... о, Зови старшую администрацию. Хорошо. Сейчас, сейчас позови. О, привет, Дубль. Да старшую забери, нет, да, прости, он немного новенький, он типа только что меня заджалил еще. Чувак да, не да. разбирается в правилах. Почему не разбираюсь в правилах? Окей, да, давай, нет, Коль, слышь, я тебе сейчас могу а тому... объяснить ситуацию без проблем. Нет, мне не нужно объяснять. Я, я не с тобой разговариваю, шар, мне шар, мне я, я не с тобой разговариваю. Ну ты со мной разборки везде. Я сейчас не с тобой ну, разговариваю. То ты сейчас нарушаешь вот дубль, Я разговариваю сейчас не с тобой. Как ты, как ты, Коль, как короче... Дубль, нарушение правил. 75 от лица администратора человека... я сейчас, смотри, наблюдаю за тем, говорит, то, что чел что, ломает не, машину чью-то. не, чью не слушает меня. Вот, чел берет, взламывает машину. Понятно, нет. Он дубль. защищает, а, естественно, свою машину, убивает его. Дубль. Так ты пойдем, меня послушаешь. Нет? Я с тобой немножко поговорю. Пойдем, пойдем поговорим. Да, я, да. если честно, ну типа не советую, не советую тебе всем этим заниматься, правда. Лучше пока не играй за профессию администратора. Не да надо ты меня можешь послушать, заказывать. нет? Пророк, ты можешь послушать ситуацию? Не да я не буду тебя слушать. Я даже не, я даже не участвую в разборке. Я спрашиваю Поехали. совет, как у администратора, тоже такого демонстра. же, как и я. Как? Что, Человек, на... на ваших экранах сразу два долбоеба. Один из них нарушитель, который не может нормально заткнуть свой рот на время проведения разборок и вести себя более-менее адекватно. Вместо этого начинает, сука, перечислять и действовать под копирку, как и все остальные нарушители. Только ты их тэпаешь, они начинают тебя перечислять весь свод правил администрации и говорить, то, что ты их все, блядь, нарушил. У всех одни и те же абсолютно одинаковые аргументы. Только ты их тэпнул, они сразу тебе рассказывают то, что ты уже в ближайшие 5 секунд ты уже улетаешь с администраторки, прощайся, закрывай жб, там, возвращай меня обратно в РП-зону, либо у тебя слетает администраторка. Причем, если они нарушили, они не могут признать свои нарушения и нормально выслушать то, в чем они неправы. Я готов каждому абсолютно спокойно, внятно объяснить, кто, где, что нарушил, и возможно, как можно было бы поступить нормально, чтобы избежать наказания. Но вместо этого они начинают панить все как один о том, что ты нарушил все возможные правила администратора, и ты в ближайшие 5 секунд улетаешь с админа. Второй же долбоеб, это администратор, как раз таки тот самый Коля, который решил разжалить себя, когда я ему все-таки выдал это наказание за нарушение правила Фридемоута. Ладно бы он просто пришел и без звука стоял и смотрел, но нет, он начинает напрямую вот просто намеренно отвлекать его меня на конфликт, рассказывать мне о том, то, что вот, смотри, я снял с себя джайл, который ты мне выдал, что ты теперь будешь делать? У них реально в этом моменте будто один мозг на двоих: что один долбоеб, что второй долбоеб конвейерный, который вообще ничем от первого не отличается. Это меня будет. Ну, мы будем дальше разборки вести Да, конечно, я тебе сейчас наказание если, выдам. Если честно, я не понимаю даже, а вот вообще психики. А, псих, наказание это кого будешь, будет. все, я тебя услышу. Не, ну дубль, ну, я тебе правду говорю. Я, ну, ты же понял, да, что я себя просто вот сейчас разжаю. Лил, ты на меня хочешь? Меня сейчас посадить за то, что ты себя разжалил. Или жалобу на меня напишешь. За что писать жалобу? То, что ты дебил, который берет себя, разжаливает после нарушения. Зачем? М -м -м, я дебил, Конечно. Ну, ты дебил, я эпик спиду скину просто, Ой. и он поймет, что ты придурок. Ты доматный? Скажи сразу, честно. Зачем ты сейчас со мной разговариваешь, я не понял. Ты зачем со мной тогда разговаривал? Ты сюда сам Или подошел, тебя никто не звал. <связать> тебя не звал никто. Ты сюда сам подошел, <связать> начал мне что-то <связать> рассказывать. <связать> я <связать> у тебя как у администратора <связать> спросил <связать> помощи, чтобы ты нет, послушал по нет, ситуацию. Ты мне говоришь, что ты меня не будешь слушать. Нахуй ты ко мне подходишь. Чем ты мне хочешь помочь, если ты, сука, подходишь и берешь меня отвлекаешь от разборки? Чем ты хочешь мне помочь? Смотри, я тебя... Я тебя хочу помочь тем, чтобы ты себе сейчас не, не, не копал себе яму. Ну, правда, ну, яму? Лучше Окей, сейчас... стой, Коль, стой. послушай меня, послушай. Просто послушай. Ты говоришь, ты мне хочешь помочь. Я сейчас беру чела, который нарушил правила, и пытаюсь ему объяснить, в чем он не прав был. Ты сюда тэпаешься, Начинаешь меня отвлекать, говорит то, что я там какой-то новенький админ, и все в таком духе. Ты пытаешься мне помочь тем, то, что ты отвлекаешь меня от э, вот этой вот ситуации. Молодец, заебись, помощь. Когда я у тебя спрашиваю, вот послушай ты ситуацию, скажи, что тут нарушено, и нарушено ли вообще? Ты говоришь, я тебя не буду слушать. Потом ты мне берешь, начинаешь рассказывать о том, то что... А ты в курсе то, что я, тебе, я себя достал из наказания, которое ты мне выдал? Что ты сейчас будешь делать? Чем ты мне, блядь, в данный момент помогаешь? Чем ты мне, блядь, помогаешь конкретно в этот момент? Вот этими своими высказываниями. Ты меня берешь, нахуй, отвлекаешь? Зачем? Ну, типа, тебя делать нехуй, или что? Ну, как бы, посмотри, раз ты модератор, там, раз ты э, помогаешь игрокам и администрации, ты, возможно, должен был, не знаю, можешь жалобы разобрать. Вместо этого ты получил пизды за нарушение, взял себя разжалил, пришел сюда мешать человеку, который тебя наказал. Молодец. Ебать у тебя помощь, конечно. Кто из нас двоих себе усугубляет жизнь, вот теперь тебе типа, скажи. Ты себя как свин вел на разборке со мной, говорил несколько раз типа подряд там неинтересно, неинтересно, неинтересно. Теперь ты пришел, тебе стало видимо что-то интересное, ты начал мне мешать с человеком общаться. Чего ты добиваешься? Этого? Блять, он ливнул. Оо. Блять, он ливнул. Он долбоеб. Блять, он долбоеб.